Всем привет на моем канале. Сегодня я приготовлю воздушные зефирные облачка. Всего два банана и гора вкусняшек у вас на столе. И для начала мне необходимо очистить бананы. 250 грамм. Ломаю на кусочки, чтобы легче было пробить блендером. Добавляю сюда 150 грамм сахара. И пробиваю блендером. На данном этапе я добавлю 1 грамм лимонной кислоты. Масса у меня холодная, как бы комнатная температура 16,4. Я ее немножко разогрею в микроволновке для того, чтобы быстрее разошелся альбумин. Теперь температура моей массы 27 градусов, и я всыпаю сухой яичный белок, альбумин 20 грамм перемешиваю и оставляю постоять буквально 5-10 минут, для того, чтобы альбумин у меня набух и разошелся. Если вы готовите ручным миксером, тогда берите на половину порции. Все вот это вот делите на 2, и тогда все получится. Как приготовить ручным миксером, ссылочки у всех будут под видео в описании. Переходите, смотрите, рецепты рабочие. По поводу бананов, они на самом деле как бы сами по себе сладкие, понятное дело. Плюс много сахара в самом рецепте для зефира, хотя здесь меньше сахара, чем в обычных рецептах. Поэтому можно скомбинировать. Допустим, сделать два вкуса. Либо добавить кислые яблоки сюда, пюре. так, Либо это будут какие-то кислые ягоды. Та же самая черная смородина. Это может быть клюква, это может быть алыча. Крыжовник зеленый. Будет вообще очень вкусно. Я буду готовить с планетарным миксером Китфорд. Так как у него были проблемы при покупке, при использовании. Мы его забрали с ремонта. Я им недовольна. Но придется протестить, так как срок гарантии у нас истекает. И как он будет справляться после ремонта, вот и посмотрим сейчас на зефире. Для тех, кого интересует вес массы, я вам ее взвешу. Мне не жалко. То есть по логике вещей, так как не неуваренное, то здесь получается продуктов, если вот все плюсануть, что я добавляла, получается вес 427 грамм. Опять же забыла про цвет. То есть я добавлю желтый краситель. Вы этого можете не делать. Но, допустим, если вы даже делаете на заказ несколько вкусов, то желательно их оценить, чтобы не принюхиваться потом каждой половинки, где у вас что. И оно так красиво выглядит. Ну, я для того, чтобы как-то показать все-таки цвет, добавлю желтый. Опять же, повторюсь, это не обязательно. Желтенький прикольные цвет получится. обалденно вообще сбилась Так, я со стенок немножко сошкриву. О, класс. Для сиропа я беру обычную эмалированную тонкую миску. 12 грамм агара-гара и 160 миллилитров кипяченой холодной воды. Ставлю на огонь и варю кисель. Отмеряю 350 грамм сахара. Это для сиропа, вот такой должен получиться кисель, и добавляю сюда весь сахар, перемешиваю. После закипания варить буду примерно 5 минут до 110 градусов, либо проверять на вот такую сопельку, которая будет на лопатке. Сейчас она просто стекает водичкой. Дальше покажу на что ориентироваться. Вот на такие две сопельки вы должны как бы ориентироваться я тут немножко это самое сделала больше огонь проворонила у меня сироп подгорел немножко Ну, такое бывает я отвлеклась и буду уливать струйкой там же струйка какая получится С дна обязательно тоже все сошкребайте вот сюда в общую кучу потому что это желирующее как бы вещество его вам может допустим не хватить для этого и рассчитан рецепт чтобы все пошло в дело вот я подождала какое-то время, у меня сироп стал более-менее прозрачный, пузырьки, вот эти пузыристость ушла, и можно вливать. на. Так, зефир готов. Сейчас немножко прокомментирую вообще то, как я вливала. Я что-то вообще не поняла, почему у меня тонкая струйка не лилась. Такое у меня как бы впервые. То есть, либо я переварила сироп, либо он у меня уже как бы стабилизировался до того, как я его влила. Короче, у меня вот эти сопли, они цеплялись прям ну вот сюда на венчик. Потом вот здесь на краю чаши у меня остался сироп. Так что, как вольется, в принципе, ну как бы все получилось, как положено. Но не так, как учат там мастера кондитера вот насадку я буду использовать м1 м это насадка открытая звезда на 6 лучей очень вкусно пахнет бананом вот такая масса плотная густая Очень классный получился зефир. Я его еле-еле давлю из мешка, мне кажется, сейчас треснет мешок. Поэтому берите мешки прочные, проверенные, либо один в один. Прям такой треск, обалдеть, как будто кто-то стреляет. У меня получилось четко 32 половинки, то есть это 16 штук. По 8 в коробочку, в принципе, 2 коробочки. Поставляю сушиться при комнатной температуре примерно 6-8 часов, Можно на ночь. Прошло достаточно времени, у меня зефир не липнет к рукам. Если вы видите, что он прилипает, то оставьте его еще немножко полежать. Вот у меня никаких следов не остается. Сверху посыпаю сахарной пудрой. И теперь собираю половинки У меня получился довольно высокий, то есть он почти на всю ладошку, то есть можно делать соответственно поменьше. И из остатков сахарной пудры, которая у меня с зефира упала и с моего коврика, я посыпаю весь зефир. Ой, какой он классный, какой он вкусный, пружинистый значит Такой зефир хранится от двух недель до месяца. Все зависит от того, какие условия хранения. Я храню в холодильнике, в закрытом пакетике обычном. Либо можно брать какой-то контейнер герметичный. Хранить можно при комнатной температуре, естественно. Но я не люблю комна при комнатной температуре хранить данный вид зефира. Потому что он намного вкуснее, когда прохладный такой, с холодильника. Очень вкусно с чайком. Сейчас взвешу зефир, затарю лоток. Семьсот тридцать один грамм. Это очень вкусно. И сахара, кстати, вот не чувствуется, что прям прям приторно-приторно нет. Очень нежный вкусный. Рекомендую приготовить, по этому рецепту, получится у всех. Если у вас нет планетарного повторю, готовьте ручным. Очень вкусно. Такие они, пружинистые. Пружинки. Воздушная облачка тает во рту капец. И нифига магазины не вкуснее. Просто вы не пробовали э, данный вид зефира. По крайней мере, у меня так. Вот такой зефир получился у меня. Готовьте по этому рецепту, не пожалеете. У меня даже дети кушают, не дают мне доснять. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго, будьте здоровы. Пока-пока.